добрый день сегодня мы расскажем вот о таком костюме маскировочном горка 3 основа пиксель новая расцветка горок которую шьют моздоки мы купили в интернет-магазине ProFarm. вот пришла горка в таком пакете обклеен фирменным скотчем со всеми реквизитами получил ее в транспортной компании доставка всего 200 рублей сама горка стоит 1920 рублей цена вполне демократичная что у нас внутри? Внутри у нас куртка и штаны. Вот такая у нас курточка. Расцветка зеленый пиксель. Стандартная расцветка современной российской армии. Основное омодерование. Плюс вставки из ткани рип стоп на локтях, на спине. И на штанах. На штанах Капюшон с таким вот козырьком затягивается по овалу лица. Вот двумя фиксаторами шнура И еще вот так вот она делается. Вот так вот, то есть открывает лицо. То есть можно затянуть в этой плоскости и по горизонтали очень удобно три пуговицы выше воротника, то есть она закрывает горло карманы на куртке наружные сделаны вот так вот за хлестом то есть закрывается еще за то есть туда никакой мусор трава песок не насыпется. Ну и вода. Потому что э, клапан тоже из ткани РИПСТОП. Внутри у нас внутренний, внутренний карман. Такие вот лямочки. Для чего я еще не совсем понял. Только с одной стороны, с левой. Снизу тоже у нас... Вот такой регулятор объема, снизу можно подтянуть ее, чтобы сидело плотнее. Швы все усилены, вот такой лентой у нас. Все швы усилены. Есть вот на рукавах, рукава на резинках и вот тут вот такая стяжка за резинка для более плотного прилегания к телу брюки брюки у нас усилены рипстопом сильнее. накладные карманы наружные по бокам колени нижняя часть плюс резиночки внизу задние два кармана клапанами с наружными карманы внутренние по бокам вот промежность тоже у нас рипстопом сделана ширинка на пуговицах имеются шлевки для ремня вот такие широкие можно широкий тактический ремень продеть и имеются вот такие подтяжки они съемные Такие широкие, хорошие подтяжки. Сейчас, а вот еще внизу штанин. Имеются вот так вшитые такие вот манжеты внутренние из дышащей ткани. такое она пористая ткань. Чем-то на марлю, на плотную похоже. И завязки. То есть они надеваются на ногу и вот так вот затягивается на ноге позже мы покажем как это на человеке выглядит и заправляется внутрь берса ботинка сверху уже непосредственно сам костюм во избежание попадания внутрь костюма снизу каких-либо насекомых Или змей качество пошива неплохое никаких косяков в принципе не заметил небольшие ниточки торчат но это все убирается все довольно качественно Сейчас мы этот костюм наденем на живого человека И посмотрите, как он сидит на нем Костюм, этот рост 176 Соответствует по размерной сетке ProFarm. Это 46, четвертый рост Все На штаны можно прикрепить вот такие подтяжки Так вот они крепятся. Такая вот лямка и пуговица Так пугаются нато. Она двухуровневая. То есть можно на нижнюю петлю застегнуть, можно на верхнюю. Вот мы одели костюм Горка-3, основа пиксель на человека. Вот так он выглядит. Все сидит очень правильно, нигде ничего не висит. Рост человека 172 см, на нем размер 46,4 рост, рост 176 Вот тут у нас такой капюшончик. Так это одевается. Можно затянуть его сзади по голове. Как сзади, так и по бокам. Вот на тесемочках так он затягивается. Хочу обратить внимание на конструкцию нижней части штанины, здесь снизу есть такая ткань, пористая сеточка и две завязки, то есть вы заправляете, а тут вот она вшита, то есть вы заправляете это в берс ткань, а наружную часть костюма заправляйте поверх берс, то есть внутрь костюма снизу ничего не заползет, то есть никакая живность, насекомые, змеи и прочие вещи, клещи. Очень продуманная конструкция. Вот так у нас затягивается сзади по голове. Кстати, обзор на эти берцы мы делали. Куплянный. Они на Алиэкспрессе в Китае уже в них походили. В принципе, легкие, удобные, пока не развалились. Должны послужить.